Мы друг другу не случайно Наши судьбы сплелись в единый узор Часто Бог выходит из отчаяния Через тех, на кого Воскуема небесно, нам трудно и тесно В пути этой жизни земной. Но к себе Он тянет наши души Для славной и лучшей, В возвышенной жизни святой. боль боли страх. Несем друг друга на руках И веря в Боги выход есть Идем за руку до небес В сердцах одним огнем горим Крепись друг другу, говори, Хоть расстаемся мы порой Но не теряем никого Мы, мы даны друг другу для служения в нашем теле одно нет клеток чужих я не боли и прощений постоянно Субтитры а